Большой противолодочный корабль Адмирал Чебаненко превратят в многоцелевой фрегат первого ранга. В этом году в распоряжение Российского Северного флота поступит глубоко модернизированный большой противолодочный корабль Адмирал Чебаненко. Несмотря на то, что вышеупомянутое боевое судно в плане вооружения и без того превосходило своих собратьев, его арсенал значительно усилили, сделав корабль еще более универсальным и мощным. Стоит напомнить, что адмирал Чебаненко несет службу с 1999 года. В 2008 году он принял участие в военных учениях России и Венесуэл и в Карибском море, став первым отечественным кораблем, вошедшим в Панамский канал со времен Второй мировой войны. Бортовой номер 650. Назван в честь адмирала Андрея Трофимовича Чебаненко. Всего на данный момент у России имеется семь сходных кораблей дальней морской зоны. Касательно недавней модернизации известно, что адмирал Чебаненко оснастили четырьмя щетверенными ракетными установками уран и универсальным корабельным комплексом на 16 ячеек под калибры, Ониксы и новейшие гиперзвуковые цирконы. Но и это еще не все. Система ПВО корабля будет состоять из комплекса Панцири М и ЗРК-штиль с боекомплектом из 48 ракет, среди прочего, стоит отметить усиленный корпус адмирала Чебаненко и наличие новейших РЛС средств связи и боевого управления. В целом, глубина и масштаб модернизации позволили превратить ранее большой противолодочный корабль в многоцелевой фрегат первого ранга. Корабль предназначен для решения задач по борьбе с подводными и надводными силами противника, способен действовать как в составе корабельного соединения, так и автономно. Адмирал Чебаненко изначально несколько отличался от собратьев поскольку был единственным представителем усовершенствованного проекта 1155,1. Остальные корабли, которых на сегодняшний день уцелело 7 БПК проекта 1155 были чуть меньше по водоизмещению и слабее в плане вооружения. Вообще проект 1155 можно смело назвать одним из удачнейших проектов советского кораблестроения. Это были корабли с весьма приличными мореходными качествами, с хорошими по меркам того времени средствами обнаружения подводных лодок и противолодочным вооружением. Плюс два вертолета. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик, рассказывайте друзьям и делитесь в комментариях своим мнением.